Тамик, Захидо, оргазм и Карасиос. Тайм фактор это Денис Дракон, Спейс Импакт Каспер, Дарк Лиджент и э, Шатырюга Ну и опять же немножечко, немножечко информации, да, просто, ну вдруг то как бы типа э, Карасиос. Насколько я понимаю, это типа Карась, вот мне здесь да подсказали. Ну и все по факту. Всех остальных игроков, я думаю, вы здесь везде всех и так знаете. Я тоже кнопку потерял, спонсорство называется Гай Модис, а вот я вот все думаю А вы в какой стране проживаете? Странно просто, что у вас кнопка пропала Может быть вы, например, э, из Украины или Беларуси Просто там этой кнопки и нету, как вы можете догадаться, да? Ну что, ножички тео, -Тео начинают в атаке Таймфактор в обороне Составами я вас познакомил и напоминаю, что это крайний матч 1-16 нижней сетки Проигравшая команда занимает, получается, какое? Так, э, так, так, так, так, так Одну секундочку Одну секундочку, я сейчас посчитаю, что-то глава уже не думает э, 16-15, 14-13, 12-11, 10 Девятое место, получается, команда, которая проиграет в этом матче, занимает 9 место Сань, у меня тоже нету А, да, у Таджикистана И Узбекистана, если я не ошибаюсь Тоже нет кнопки спонсорства а, Я из Беларуси, есть кнопка Спонсировать, да Во, видите, ну это YouTube, это YouTube балуется Странно, что вообще вот как бы типа Россия-Москва и внезапно Нету кнопки спонсировать ну, ладно, что уж поделать В общем, Таймфактор выигрывает пистолетный раунд Мой позор смотреть сейчас будем, пишет Тамерлан Ну, тамик, насколько я понимаю, да? Кстати, есть забавненькая история еще Как мне рассказал капитан команды Таймфактор э, История заключается в том, что Ребята из команды Тео Тео э, Заходили частенечко на паблик-сервер э, Команды Таймфактор И сказали, что, дескать, вы крутые только на паблике а пойдемте сыграем на фасткапе, там все дела. Ну, в общем, короче, никто на тот момент из таймфакторовцев не знал, что это команда Тео Тео. И так получилось, что Тео Тео не очень доверяли, что Таймфактор, типа, чистая команда. И потом оказывается, что у них игра-то друг против друга будет. Вот такой вот. Вот такой вот прикол. Приколище, приколище Ну, а приколище, естественно, заключается в том, что Таймфактор, конечно, в своем амплуа. П90, дробовики и всякое вот это. Непонятно, почему Карась сейчас пытался зарезать Каспера, но Каспер, это все-таки Каспер, его просто так как бы и не зарежешь. 3-0. Ну, все, конечно, здесь максимально интересно, максимально жестко. Тамик самый перспективный игрок в этом матче. А это мы сейчас посмотрим. Напоминаю, напоминаю, что один игрок за спойлеры уже в банк, к сожалению, отлетел. В избежание... Повторных выдач. Панов. Не говорите результат и не говорите счет этого матча. Денис Дракон. ваншотает это стегла Токио. По 90 у Каспера в этот раз не срабатывает. Зато Денис Дракон два минуса на подобранном калаше. Не успевает Тамик свалить с опасной позиции после постановки бомбы. И Захидо последней. Позиция в торце. Она как бы всегда многообещающая. Но... Чудесными таймингами отдает квадрокилл Денису ввиду того, что не заметил прибегающего в упор соперника. Space Impact самый перспективный игрок, да? Ну, Space Impact это все-таки игрок команды Time Factor. Там много вообще перспективных людей в Time Factor. Играло и играет в данный момент. Но что самое интересное, хочу обратить ваше внимание, дамы и господа, что голосование сейчас проходит на ютубчике, и за таймфактор-то всего лишь 68%, и я считаю, что это всего лишь. Токио! И еще раз Токио! Снова Токио! Забирает уже двоечку соперников, прописал-таки парням с команды таймфактор успокоительного. Ну а вот у команды Тео-Тео пять калашей. Таймфакторовцы же с двумя диглами и одной эмкой. Но и такое в теории они могут выигрывать на самом-то деле. А, честное слово, кстати, хочу заметить. Я счет этой встречи не знаю. Я не знаю, кто выиграл. Могу только лишь догадываться. Но... у -ху -ху! Вот этот хлобыснул. Минус Захидо. Давай второго. Нет, не хлобыснул. Токио забирает Каспера. Арк... <связать> Шатырюга! Я не, не сбился со счета. Три минуса, кажется. Оп! И Токио подрезает своего соперника. Теперь счет 4-1. Ну, это опять же, мы понимаем, да, что команда Time Factor. В данный момент по ходу матча будут, естественно, веселиться и получать удовольствие от матча с точки зрения веселости. Но вот сейчас, как говорится, да ее. И раунд-то проиграли. Таймфактор как-то такое умеет. Поэтому бай на этом раунде уже немножко посложнее. Две снайперские винтовки, две Мки и дигалу шутерюги. Ну, я считаю, после предыдущего раунда шутерюги вообще ничего больше не надо приобретать, кроме дигла. Каспер. Жуткая ошибка в стрельбе. Денис Дракон. Минус со снайперской винтовки. Вот это вы видели сейчас попадание-то? Он стрелял там в одного, а убил вообще нахрен совсем другого. Dark Legend Лучшая снайперская винтовка за всю историю Time Factor, как я всегда его называл и всегда считал самым лучшим снайпером, который когда-либо играл за коллектив TF. Вот таким вот нехитрым Макаром приносит пятый раунд своей команде. Да, сейчас, конечно, Dark Legend может подзбавил и вероятнее всего не сумеет раскрыться, так как раскрывался всегда до этого. И несложно догадаться, как бы, как бы, несложно догадаться, к чему все это ведет. Это все ведет к тому, что Dark Legend уже не играет в КС. Его вообще, я не знаю, каким образом на этот матч-то занесло. Кто вообще ему проплатил? Сейчас ТР квадраты сторожить будут. Ну, такое обычно бывает, когда атака не может выиграть, они начинают просто ждать своих соперников чуть ли не у себя в респаунде. В принципе, такое сейчас и происходит. Конечно, тео, -Тео попали на одних из самых сильнейших, а, в общем-то, на одних фаворитов данного турнира. Но ну, здесь Шатарюга с Денисом Драконом достреляли остатки Т.У.Т.У. Это шестой. И тут, конечно, ТФ-токсики. Ну, они не то чтобы токсики. Тут нужно просто понимать... Понимать самый важный момент того, что... Просто таймфактор так общаются Они не токсики На самом деле, если с каждым из них индивидуально пообщаться Они... Ну, с большинством я не общался лично Но уверен, они хорошие ребята Просто вот такая марка Ну так таймфакторовцы еще С далекого 2014 года Были одной из самых скандальных команд На ВК-просторах И поэтому такая слава за ними закрепилась И все, кто играют за команду таймфактор Рано или поздно начинают токсить Просто принципиально Денис, Денис Дракон и 7-1. Далее, далее, а я не знаю, что далее. А что может быть далее вообще, в принципе? А, два дигла. О -о -о, три АВП. Не два дигла, а три АВП, правильнее сказать так. Ну, посмотрим, как авики там сработают или не сработают. У Каспера, во всяком случае, с реакцией все норм. Минус потоки он все-таки успевает дать, но таймик разменивает. И Dark Legend та самая легендарная снайперская винтовка, отправляется на отдых. Денис и Space Impact остаются вдвоем. Отличный фан -зум от Дениса. Ну, и здесь, конечно, Space Impact через дымы добивает Карася. 8-1. Таймфактор побеждают в первой половине. Ну, в общем-то, не сильно удивительно. С Каспером индивидуально общался токсик с рождения. Да нет, все нормальные ребята. Просто на самом деле токсичность той или иной команды измеряется в отдаленности от соперника. Да? В основном команды Токсит только в интернете. Да? Если приедут все, вот, все 16 команд, которые участвовали в этом турнире, приедут на лан. Токсить никто не будет, поверьте. Никто. Потому что там просто в любой момент в черешню может прилететь что-нибудь, как бы, и начнется потасовка могучая. Поэтому поэтому токсить в реале обычно люди не любят. Это все удел интернет. <как> Александр, у тебя есть Twitch? Да, есть. Ссылочка, кстати говоря, вот буквально сообщение 3-4 наверх, там есть ссылочка. А минус от The Hido, но... Это не единственный минус, который он оформляет. Теперь он один на один с Денисом Драконом. Снайперская винтовка. Или автомат Калашникова. Божественный хедшот в исполнении Захида. И это 8-2, дамы и господа. Тео, Тео. Еще умудряются даже какие-то ран... Ра -ра -ра... Какие-то... Э... Что я вообще не понимаю, почему я сказал какую-то непонятную белиберду? Какие-то шансы еще у Тео, Тео появляются. На лане есть шанс в щи получить. Да, я вот про это и говорю. Поэтому на ланах обычно все добрые, мирные, и никто друг другу не выет. Space Impact просто в наглую приходит и убивает Зехидо, но тут же умирает там же от рук Тамика. А, дескать, наглость наказуема. Ну и да, собственно, как все правильно и как все правильно подметили, теперь начинаются стояния под квадратами с целью просто дождаться аркадных действий обороны и попытаться их <клес> <клес> <клес> Каспер и Шатырюга. Вдвоем развалили почти всю команду Тео Ну и последний, конечно, куда же без Дарк Лидженда, 9-2. Ну здесь, по сути, конечно... Можно до бесконечности много раз повторять одну и ту же фразу, но я все-таки повторю ее еще раз. Команда Тео Тео, команда, появившаяся вот за пару дней до этого турнира, попали на фаворитов. Ну, что вы здесь хотите, как бы? Не надо ругать ребят, и уж ни в коем случае нельзя говорить, что они там плохо сыграли. Да, понятное дело, они плохо сыграли. Просто многие игроки, которые выпендривались, что... Ой, с ножом побежал, смотри, шитрюга на клет. Хотел зарезать, но соперника за углом не оказалось. В результате минуса вообще сделать не сумел и просто отдался. Space Impact в очередной раз наказан за аркаду. Карась. Э, все, тоже наказан. 2-2. Каспер. Что? Стоп, стоп. Что, что произошло? Спонсор. Денис, большое спасибо вам за оформление спонсорской подписочки. Первый уровень за вами. Огромное, огромное от души. Денис, благодарю. Что ж, кстати, Денис Дракон, соло, хочет зарезать Захида. Видели? Байтит, байтит его. Он просто его байтит. Иди, говорит, я зарежу тебе. Ну, не зарезал, просто застрелил со снайперской винтовки. 10-2, дамы и господа. Саша, обычно есть люди в реалии, если люди в реалии из себя что-то представляют, то в инетике не в ее. Вот с этим полностью согласен. Обычно в интернетике люди пытаются скомпенсировать да то, что у них не очень удается в реальной жизни. То есть показать крутизну или сделать из себя альфача, которыми по факту, увы, ребята все-таки не являются. Поэтому, да, скорее... Ну, есть просто люди, которые любят токсить. На самом деле, это как бы глупо не звучало, но такое тоже есть. Ну, смотрите, какой гоп-стоп Тео-Тео приготовили своим соперникам из команды Time Factor, да? Головокружительный гоп-стоп, который даже еще и на гоп-стоп-то взять никого не успели. Но, к сожалению, уже двоих игроков потеряли обычными чеками малого квадрата. Ну, полетела моменталка. Такая себе, честно сказать, моменталка от Дарк Лидженда. Вижу сообщение, вернее, донатик Сейчас зачту. Большое спасибо А и теперь опять не появляется уведомление Ох уж мне этот Руто не чат Dark Legend Минус Тео Тео Тамик И Токио последний Из Магикан Разваливают Разваливают, конечно, болезненно и очень сильно И очень жестоко Ого-гошеньки, ого-го. Минус Каспер. Хороший ваншот. Тут даже не важно то, что он сидит в своем респау, Не важно, что... Ой-ой-ой-ой-ой, Даркниш. -ой -ой -ой -ой -ой, а пипец подкрался, как говорится, незаметно. 11-2. На слова в интернете обижаться это грустно. Ну, с этим я тоже отчасти согласен. Я лично, когда какое-то длительное время ä, поиграл ä, в интернете, в свое время еще в Дотку первую, а вы, думаю, должны знать, что комьюнити Доты еще более токсичные, чем комьюнити Counter-Strike, то вам сразу станет понятно, что тут, ну... Как бы я получил иммунитет к э, токсику. Из интернета Еще до того, как э, На ютубе вообще появился то есть, ну, К этому действительно надо относиться проще Это интернет Карась Карась На котах Не знаю, что он там делает Но всю его команду убили в малом квадрате Частично убили и в большом квадрате Но факт остается фактом Карась-то на котах Что забыл Эх, карась ты! Карась ты! Такой ты карась, блин, в упор не застрелил! Елки-палки, карась! Ну как ты выигрывать это хочешь? Они зарезать его хотят, смотри! Первый ДВО, второй ее, но третий все-таки, к сожалению, прорезал. Ничего уж тут не поделаешь. 12-2. Последний раунд первой половины, дорогие мои зрители. <coughs> Таймфактор сейчас тупо уже на ножах пойдут в пятером. но нет, пока, видишь, ведь не идут. Ты смотрел Дестру? Ну, Дестру я не смотрю. И мне я... Как правильно сказать? Я полностью поддерживаю творчество Сережи Его творчество действительно, ну, то есть хорошее. Немного качественных ютуберов есть по Counter-Strike. Я считаю его таковым. Вот, кстати, ДВЁ в очередной раз 12-3. И по факту, да, он делает круто, он хорошо играет, он делает весело, но я не очень смотрю, просто потому что я небольшой фанат и любитель подобного контента. Но при этом Сережа огромный респект, то что он также вносит огромный вклад в Counter-Strike 1.6 и его существование, это бесспорный факт. Приветствую всех, братьям Александр. Ты не мог бы передать привет Хамиду? Заранее спасибо от души. Легко. Хамид, привет вам огромнейший. Здоровья вам крепчайшего. И успеха величайшего. Вот так, аж не заговорил. Так, вроде все, вроде все, все, все, да, вроде все основное прочитал. Ну что, береты у команды Time Factor, а кто бы, собственно, сомневался, что на пистолетке они возьмут береты. С чем еще можно поприкалываться на, на пистолетке? Ну, конечно, только на беретах. Dark Legend продемонстрировал нам, что реакция покинула его уже достаточно давно. И как следствие, два минуса от команды Тео Три минуса от команды ТУТУ 4, четыре даже уже. И Шатырюга остался один. Вот он, смотрим за ним. Спалился Шатырюга. Ой, попал в голову соперника. Пытается упрыгать. Но кузнечик из него... Честно сказать, так себе Стрелок из него получше 12-4 в пользу коллектива Time Factor. И наконец-то появилась возможность Прочитать донат от Гая Модиса Который задонатил 100 рублей Большое ему спасибо Когда-нибудь достану спонсором Вот, собственно, почему я и засмеялся Когда-нибудь, надеюсь, Гая Модис у вас получится это сделать 12-3 рабочий счет Безусловно, работаем Работаем За слабую-таки сторону, так уж тем более но, однако, за минус э, Шитерюга, минус от Space Impact в ответ по Тамику и попытка продавить точку А от команды Тайфактор не совсем командно выглядит, но, однако, все-таки имеет. Ну, Денис Дракон продемонстрировал, что не каждый дракон является драконом. И сколько его бы ты не называл драконом, не факт, что он им станет. Ну, пытается просто уже резать в наглую, но тут, конечно, нет. Это слишком. Соперники, может быть, играют и хуже, но все-таки не будут Так, Александр, ты сколько лет? Звучит, как тебе сколько лет, наверное Ну, на всякий случай, отвечу именно на этот вопрос Мне 30 ровно Александр, на выходных-то и получится Ну, в таком случае До выходных, как говорится Далее. Диглы. Ну, здесь с диглами, естественно, понятно, что таймфактор, а с чем они еще будут играть. Калаши уж они навряд ли будут покупать какие-нибудь скорее. П-90 МПшки и так далее. Но более вероятно, что будут бегать со скаутами и диглами. Зная таймфактор. Хотя. К З. Вот это казнил. Минус Денис, минус Space Impact. Равная ситуация. два в два, Игроки обороны отправляются на ретейк. Dark Legend подбирает. ФАМАС, выбитый ранее с соперников И с него ставит хедшот по Токио И это шанс для Карася сделать квадрокилл То есть 4 минуса, то есть убить оставшихся двух соперников Ну, один из них еще и тем более гениально пытается подставиться Да, это Шатырюга И что самое, что самое забавное, Карася все-таки делает третий минус И делает четвертый Нет, не делает четвертый Сейчас взрыв бомбы и все Взрыв бомбы, что самое интересное, шатырюка-то выжил, а вот карась нет. 13-5, забавный раунд. Ну, приятно, что Тео-Тео все-таки находит в себе какую-то возможность еще и даже пытаться отвечать своим соперникам, доставать, типа, ножики и пытаться с ними резаться. Так, скажем, подыгрывают. Но забавно, что карась, сделавший три минуса... Не сумел перестрелять адекватно, нормально, практически ну прыгающего на месте соперника. Вот этот момент, конечно, очень тревожит. Нет, смотри, Dark Legend не намерен веселиться. Он купил автомат Калашникова, но все остальные с деклами. Ой, там ножом по стене кто-то чиркнул, то надо было тушке соперника чиркать, а не по по стене. Токио последний. Dark Legend здесь, конечно, Калаш купленный. Дарк Лиджендом зарешал, иначе Таймфактор вообще рисковали проиграть бы этот раунд. И, кстати, Юра, я знаю, ты в чате, помнишь, ты просил 80 лайков собрать. Мы это сделали. 80 ровно. Причем уже давно достаточно. Я заметил еще, наверное, в начале карты Тускан уже было 80 лайков. Флешечки, хаешечки и Дарк Лидженд Space Impact с пуликом М249 бомбы еще, кстати Не успевает ни с пулемета пострелять Ни бомбу поставить Вот такая вот несчастная судьба У Space Impact а. не свезло Однако Dark Legend, мы же помним, да, что он Ну, как бы, не то что потеет Но он сегодня Не настроен э, на пофиг Играть этим матчем И делает в результате несколько минусов с Калаша Каспер с УЗИшкой Убегает в смоки, перезаряжается Ну и если, конечно, тут хэдшот сейчас прилетит На такой дистанции То это будет просто какая-то кавабанга 84 хп у Захида Он, кстати говоря, подб... подобрал эмку И Каспер это все дело прекрасно слышал И именно поэтому Каспер убежал Ставить бомбу на точку Б Ну, хитер, хитер В любом случае, а, он, он еще более хитрее Понятно, он убежал на точку Б Чтобы сделать вид, что ставит бомбу на точке Б Хотя ставить будет ее на точке А Черт возьми, еще 4 лайкоса прилетело. Ребятки, вы лучшие. Большое вам спасибочки. Тем временем, Захидо, по сути, практически повелся на фейк от своего соперника. Ну и надпись, The Bomb Has Been автоматически просто приговорит Каспера к смерти. Нет, не приговорит. Ну, да вы а в очередной раз. Я вот, конечно, вы сами знаете, да, горячо, мои любимые зрители, не люблю, когда... Фанится команда и проигрывает раунды. Я всегда как раз-таки привожу в пример команду Time Factor с точки зрения того, что они прикалываются, но выигрывают раунды. Но вот здесь сейчас, конечно, демонстрация того, что ну прям Time Factor хреново делают, хреново поступают, но отдают уже шестой раунд во всяком случае своим соперникам. И, наверное, как бы страшно это не звучало, все-таки отдают, потому что ну тут избиение. Токио. 10 хп осталось. Полностью отдана точка Б. На откуп соперникам. Но очень-очень хочется Шатырюге сделать минус с ножа. Ну, но Тамику позволяет перезарядиться, и это, конечно, огромнейшая проблема. Совсем неправильно сыграно для человека, который хотел сделать минус с ножа. Но Dark Legend один на один с Захидо. И победа за Dark Лиджендом. Все-таки снайпер, бывший пусть снайпер команды Time Factor, и даже не используя АВП, должен демонстрировать себя как снайпер. Да ладно, счет позволяет фаниться и проигрывать. Нет, это я понимаю, Вить. Но я просто, типа, за то, что лично я, когда в CS играл, вообще никогда не фанился. Даже если чуть ли не против ботов играли и 16-0 выигрывали, я до последнего играл. Вот как многие говорят, фу, там, допустим, типа потеет сидит. Я не потел, но просто играл на серьезных щах, как говорится. Денис Дракон расчехлил свой найф и готов ему его кому-нибудь э, в межреберное пространство запихать. Но очевидно, что тиммейтов всех убили и, конечно, уже ничего и никуда ты тут не запихнешь. Хороший хедшот, минус оргазм. Есть информация и по котам, и по меду, что автоматически исключало возможность вас э, выиграть в этом раунде. И, как следствие, еще и седьмой раунд отдается коллективу теу Тео. тео. <звы> На Блит <bleed> что случилось? <звы> Блит проиграли команде Легион. <звы> Со счетом 16-10. <звы> вот что случилось. Space Impact. Один хэдшот, даблкилл от Захидо. Захидо, кстати, один из немногих игроков команды... У Тео, который прям реально потеет И пытается стараться на победу команды Ну, Dark Legend один против двоих И снова мимо, дамы и господа 15-8 The Bomb has been defused Ужасная фраза Ужасно ее слышать, когда ты играешь в обороне Ах, прошу прощения. Это же бомба разминирована. Да, бомба обезврежена, точнее. Ээээ. Ужасно ее слышать, когда ты играешь в атаке. Но таймфакторовцам-то, в принципе, по барабану. По сути, они взяли пятнадцатый. И в теории могут закончить этот матч практически в любой момент. Просто сыграв... Один раунд всего-навсего серьезно Ну, потому что, конечно, стрельбой они Превосходят колоссально своего соперника Причем еще и в несколько раз Куча дымов на миду, куча дымов вообще везде Там, кстати, кто-то на мид Не на мид, на КТ-респаун пробежал Это был Шатырюга а, Хороший кончет, кстати, по оргазму Оргазм не сумел в упор забрать соперника 5 в 2, вот тот самый раунд Который, как мне кажется, будет последним Смотри, что они там План банан готовят какой Ух, тайм-факторовцы. Ух, хитрецы. И вот он. Нет, минуса с ножа не происходит, потому что Dark Legend делает дабл-кил, дамы и господа. 16-8. И на этом матч все-таки заканчивается. Заканчивается он поражением команды Тео-Тео.